Веду я к тому, что каждому нужно составить какую-то структуру собственного портфеля, потом искать его наполнение, потом только подбирать ETF, фонды, которые туда включаются. Эта структура от ваших целей и задачи должна зависеть. Вот я привел пример некой там умеренного портфеля. Ввел да? туда 50% акций, 10% недвижимости, это тоже просто как рейд, но это тоже акции. Поэтому получилось 60% суммарных акций, 30% облигаций, 10% золота. Простая сбалансированная структура с точки зрения категории активов. Ну, внутри акций э, разделил там, 40 крупных компаний, здесь малые средняя капитализация. По регионам 50% отправил в США, 16-16% Европа, Азия, 13% развивающиеся. Ну, вот вы уже знаете, да, что развивающиеся сейчас снизились. Э, может, это как раз таки и то, что упало больше сейчас, больше будет отрастать, мы узнаем со временем, да. но США уже не 55, а 61 занимает. Одна из наших услуг – это формирование портфелей по цели и задачам клиента. Вот здесь какой-то пример, как это может быть, да? Сколько какая-то будет структура вот для умеренного портфеля. Вот такая-то доля небольшая, но есть 15 умеренных консервативных активов, 5 агрессивных, а основная часть отправляется в умеренные активы. По классам активов, по категориям, да, мы распределяем между акциями разных капитализаций, между облигациями, инвестиционного рейтинга, неинвестиционного. Сейчас бы я инвестиционный не включал, но, по крайней мере, в текущий момент, потому что, думаю, что это достаточно будет опасно. 10% недвижимости, 10% товаров, но здесь предполагалось золото. И вот распределение приема. То есть, если вдруг вы почувствуете необходимость, что вам такая услуга потребна, то вы знаете, наверное, к кому обращаться.